Всем привет, хочу представить вам свой новый аккаунт, сделать такой мини-обзорчик. Сразу обратите внимание на то, что открыта уже большая часть раритетных пушек, но, к сожалению, легендарно пока ни одна не упала. Но самое интересное, то, что прокачал я его за один день, вы не поверите, реально за один день, когда были увеличенные награды на 100% это 12 апреля. И да, как бы цель этого видео просто показать вам то, что за один день игры можно нафармить себе целого ежика. Сразу же видим 4 достижения за спецоперацию Перепить-Профи, это проход тремя классами, кроме снайпера, и проход на 0, что самое интересное Далее по статистике 14 выполненных миссий Статистика 0, то есть на пвп я вообще не заходил Общее время игры всего лишь 8 часов Этого мне вполне хватило, чтобы поднять 813 тысяч опыта То есть качнуть ежика При этом 381 тысяча варбаксов и 248 корон уже накоплено Блин, я уверен, где-то сейчас платит один ежик Капец, 381 тысяча вот такие вот классовые оружки, сейчас перейдем на склад и посмотрим, что там. Во-первых, это асвал навсегда, получил я его просто за задонатив 500 рублей по той самой акции для новичков. Заодно же затарился вип-ускорителями, чтобы прокачаться быстрее, ну и, конечно, попытался выбить Штейр Скаут, Убийца Зомби. Как вы думаете, хватило мне этих кредитов или нет? Скажи вам, с учетом скидочки хватило мне всего лишь на 13 коробок, и, как вы видите, это последние три коробочки, которые я крутил. Да уж, такой обломчик под самый конец, к сожалению, скаут я навсегда не выбил, но зато во время прокачки узнал о нескольких довольно интересных вещах, через которые проходят новички, сейчас покажу. Во-первых, с самого начала приходит предложение купить комплект новичка. Я купил, 40 кредитов всего лишь стоит, мне было интересно глянуть, что же там будет такого за 40 кредитов. И, как я понял, самое ценное, что там лежало, это, конечно, випускоритель ускоритель на 7 дней и знаки воскрешения 25 штук. Кстати, что меня еще тогда удивило, это сразу после создания бойца мне предлагало пройти базовый курс, чтобы там штурмовика и снайпера открыть. Но самое интересное, то что в награду я получал не 3000, а 6000 варбаксов, и так было каждый раз, открывая медика и инженера, например. Так, запоминаем, что пока что я точек с полоской, давайте посмотрим, сколько опыта я получил, к примеру, за сложку. Это 47 тысяч, и за раз я поднимаю сразу 5 званий, доходя уже до двух щитков. Но за пробки я получал по 82 тысячи опыта, просто смотрите. Блин, на самом деле почти за один день, потому что мне пришлось пройти еще разок, уже 13 числа, чтобы уже до конца докачать этого ежа. Дело в том, что 12 числа вечером у всех тупо кончились жетоны, ну и мы, соответственно, разбежались. И вот еще что интересно, после перезахода в игру на 22 ранге, то есть на таком ромбике, я получил VIP-ускоритель на 7 дней и комплект оружия джунглей. Но если ты все еще здесь, вероятно, этот ролик тебе точно чем-то понравился, поэтому лайк ставить не забывай, подписывайся на канал и, конечно, жди новых видео. Пока!